Семья стала быстро расти и уже стало трое детей и поэтому надо было делать срочно, быстро и недорого. И вот выбор стал на полиэстерол-бетон, потому что по цене и качеству изучил этот материал и попробовал построить и не жалею об этом. Кирпич, ну, хорошо, но дорого. Вот. И стены пришлось бы утолщать, утеплять. Твинблок, а, ну, мне кажется, колки немножко, и не такой теплый, Вот по-любому утеплять. А, что еще есть у нас? Остальные материалы, как бы, все требуют утепления. Здесь ничего не нужно. Построил стены, вот толщина этой стороны северная на 40 блок, 380 ширина вернее. С южной стороны можно стоить на 300. Никаких утеплений. Все очень тепло и комфортно, летом прохладно, зимой тепло. Ну, что еще нужно? Здесь живем лет, наверное, 10, а дом построили в 2018 году. Построил сам. Ну, просто есть техника и возможность была саму построить. Ну, и помощника взял два человека. И вот там мы таким коллективом за месяц построили коробку двухэтажную вот эту. Ну, там фундамент делали еще месяц. Ну, грубо говоря, 3-4 месяца и заезжаешь уже в дом в готовый. Здесь примерно 150 квадратов получилось. Мегаблок... Он сам по себе хорошая геометрия у него и очень быстро строится кладка очень быстро происходит меньше этот мостик холода идет между блоками потому что там тоненькая полоска клея если делать маленький блок слишком много клея уходит но ну, естественно где клей там промерзает ну хотя и так не промерзнет здесь он материал теплый но мегаблок быстрее меньше швов меньше промерзания да Отопление стандартное, и батареи, как вот в девятиэтажках, в пятиэтажках, но их хватает вполне. Еще окошки открываешь иногда, вентилируется, и дома вентиляция есть прямая наверх, и как бы достаточно хватает тепла. Поставил батареи с запасом, и там есть регулировка, терморегуляторы, но в общем-то они даже не до конца и включены. Потому что может очень быть жарко. Поэтому комфортно строил. Так они стоят вот. Я строил первый этаж из марки 500. Второй этаж из 400. В 500 все хорошо держится. В 400 ну, так же держится, только на пробке. Обычные пробки такие винтовые. Вбил, крути что хочешь, отлично держится. А в 500 можно и гвоздь забить, он тоже держится. Но я поставил везде пробки, где нужно усилие. И поэтому... Обошли это то, что дюпеля сверлить, забивать. Вот я помню, когда жил еще в пятиэтажках, там проблемно было что-то повесить. Здесь, где захотел, там и воткнул, и все держится. Я видел еще некоторые компании, которые тоже из этого материала делают, но что-то не доверяю, потому что слишком мягкий блок получается у них. Я вот пальцем тыкал, вот так вот. Такой тест у меня был. И как бы Здесь, на этом заводе, на Плазблок технологии соблюдаются получше. Я приходил на производство, смотрел цеха, там все открыто, прозрачно. Зайди, посмотри, потрогай, поговори с людьми. Это без проблем. То есть никакой тайны там нету. Все производство наглядно, прозрачно. И я там и заказал.